Решено. Мы отправим Лунтика в деддом. Как же так, деда? Шершуля. Больше ни звука. На следующее утро. Я хотел быть самым сильным и смелым. А вот что из этого получилось. Вот твой новый дом. наш съешь конфетку. Ну, пока. Умно придумал. И тебе меньше забот, капочка. Ах, так! Лундик, что же ты ничего не сделал? Ты что, драться не умеешь? Нет. Эх, слабак! Сейчас эта пчела у меня получит! Лузи, пожалуйста! Не надо! Слушай, Лундик, надоели мне твои нравоучения! Мне мало не покажется. Как только вы додумались до такого! Простите нас, пожалуйста. Мы больше так не будем. Вас приютили, заботились о вас, а вы? Это же все из-за меня! Из-за моей глупости? Тебе, наверное, не захочется иметь такого глупого друга. Что ты, Кузя? Э, что мне с вами <паспалит> делать? А тем временем... Всем солдатам построится распределение заданий! Первый отряд на разведку в лес. Второй отряд. Бегом, марш! Последний раз назад, мимо 114 -й. Как ты мог быть таким безответственным? Лунтик обязательно найдется! Повел себя очень плохо. А, вон Дунтик. Разворачивайся!